Все, блядь. Да ты блять, тяну иди сюда. Подвой бля. Что ты хочешь, блядь? Все, а да ты, блядь? Это за звуки блядь. иди сюда иди ко мне ты слышишь то что я слышу нет ну вот сюда подой вот вот ты слышишь эти звуки так, создать. Так, активировать. А что ты не взорвался, слушай? Ты ж на мине стоишь. Ну, сейчас довесь. Опа! Ой! Я понял. Сука. И так же само мы взлетали с аэродрома тогда. И представь, ты каждая волосинка из головки сможешь управлять еще. Блядь. <с Нахуя мне це представлять, скажи, блядь. Ух ты. А давно они добавили, короче, тут фото пса какого-то, блядь. Прикольно, слушай, раньше не было. Не хватало, отвечают. Что я фоткаю, что ли? Ну я красавчик, если б собакой был. Волк, блядь, пёс натуральный. Слышишь ты, блядь? Волк подослый, блядь. Сука, блядь. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Блять, патронов не ма, блядь. Где Баррет? Баррет, блядь. Есть. Да мне похуй на тебя, зомбак, иди нахер. На, сука. О, я вбыл-то? Ой, ты заебал, блядь. <свят> Блять, тут друзей твоих десять, блядь. Защитники Сашки, блядь. В смысле я вбыл-то? Серьезно? Пау, блядь. <смех> в смысле? Я на навскидку стрельнул, блядь. Сука, нас охранится. <смех> так, это поисковый отряд. По обнаружению тела. Пропал белый мужчина в возрасте 55 лет. Он был худой, как смерть. Но мы его найдем. Обыскуем поляну. К сожалению, мы не видим белого мужчину в рассвете сил, который исчез в этом районе. Мы пытались его найти, но, к сожалению, мы его не нашли. Ты как российская пропагандистка. Что вы несете, Александр? Не может быть такого. Так, обнаружен беглец. Ответьте, центр, центр, ответьте мне. Срочно нужна помощь. Группа захвата на карьер. Карьер-шибнки. Карьер-шибнки? Карьер Ты, блин, молодец. Блядь, мать вашу. Блять Есть Я буду твоим охранником От зомби Такое. Личный охранник Можете нанять меня всего там 250 гривен час Нет, это мало, слушай 500, нет, косарь гривен час, все нет. Все yes, sir, сэр, yes, сэр What happened, сэр? Застрелился в жгут, блин. Вот. я don't speak Ukrainian. I'm sorry. I speak in English, please, Blaska. <smart> <smart> yeah, uh, the close door is zombie is damage is ай яй яй больно, короче. Надо будет научиться. Сука. вижу. Ой, блядь, дурная. Надо на одиночную поставить. Блять, разгремовайся. Это да все не маленько. Чисто, чисто клер. <связано> все под контролем. А <связано>, да я мачу. Ты на лут проверяешь часов? А что-то. что то вообще, блин. Ну я ж поставил x2, а воно что-то вообще на x2. Может на рестарт сделать? Да, блять. Тут овощи настройка была и А, так ты уже рестарт делал, пиздец. Ну, я настраивал, блин, заходил, вон у 6. Блядь, не понимаю, как оно то все работает. Может то, блять. 0002, блять. Да. Не, не, не это 02. О, все, я теперь истинный а? охранник. Э, персона, вы где? А, все. все, бачу, бачу, бачу. Вы под охраной. Понятно. Ебать, дрыщ, сак. Так, мне надо вот так вот так. Никого нет, никого. Все чисто, чисто, чисто, clear, клер. Меня хоть покормите за мою работу? Нет. Стой, не валы. Не валы. Ой, блять, вы на одной линии огня. Я могу только стрелять, когда он сзади вас. Слушай, они коллиматор поменяли, суша, или что это? Подожди, он такой приятный стал, но посмотри. Менял я, конечно. По-моему, две обновы назад. Них я себе. Так уж пора и все, и и, и тоже. Ебать он симпотный, слушай, и шо тот, что тот. там фишка пристала. Нет. Не. Нет. Нет. Я сразу же понял, сразу. сразу в руки я свою шишку взял, да? Да. но ну, синца сильная, она меньше сделала. Настройки, мышь. Питерность от первого, от пятого. От прицела. О, вот так пойдет. Слышу рычать, дед. А вот... О, Ну, кучность, конечно, у не Дед. А. Ну, стой. Ой, смысл, да он... Смысл, ты в сейф-зоне, блять. Его настраивается, блять, вообще-то. В смысле, она настроена, блядь. Нихуя, значит, не настроена. Она не сносит нихуя поход. Не убила, слушай. Пятнадцатого раза она убила. Помер чешу что блять? Че шо, блядь? Uh -uh. Где, где ты, блять? А, бачь? Стой! А, uh ури, -huh. кошетит, блять. Да стой, не стляй. Не, вон он на домаже. Мы себя зомбака я убил. Ай, блять, это да. бля? Ну ты нафиг. 84 хп осталось. По 15, да? Хм. Блять, давай ПВП найти, хуйня. Флыш? А, тут тот зомбаковый остался а мне. Подожди, стой, стой. Ай- ⁇ Ч ⁇ Ты, ты там уже? Блин, я ж захромал. Ебать. Нах. Ай-ты ч ⁇ блядь, 50 хп, блядь, ал ⁇ Печара, блядь. И нафиг. Дони сраха, блядь. Бузень упала Да, блять, она пиздец, они недалеко бьет вообще. Фу, блять, мимо лица только что пролетело, блядь. ну Нет, сейчас убьет, наверное. Ты бил, блядь. 15 хп. Осталось. А, да. И... Это два. Это много было, да? Ебать, у меня такой звук, понял? Да, во-во, тебе за него и каза. А что ты застрешиваешь? <Стук> Сейчас разниз звука просто. Это Джонни Трэша, блядь. Нет, это созрелось всех них. Спокойной ночи, чисто. Да иди ты нахуй, блядь, Зипал. Я тебе дограюсь, блядь. Oh. А где ты делался? Улытив, я ж кажу. Тут тр... yeah. трех трэховенлаганный yeah. вообще. <laughs> Что таке? А ч за прэш, блядь? Да ты за oh. А что тут что-то же происходит, бля? Что это? Что это такое? А ты? Что это такое? Что там летаешь? Что? это такое? Что это за что за тряшок, ебать? Пошл. Запишите с охраной, блин Подожди, подожди Bürger, стой, стой, Стою! Патроны заканчиваются Сука Что я ты! А ты сможешь меня там стрелами через это что-то попасть мне? Растекло? Да, да Нет, конечно Ну попробуем. Пока <смех> Не, ну там сзади где-то Нахуйня <кх2> Ты где-то в кузов сзади попал На, тебе, блядь Вот сейчас должно что-то дома Ого, 30 хп сняло, слушай. Мимо. Не. Через сраку, блять! Ебать, 50 хп сняло. Это же не крейсон. Где ты, сука? менялся <смех> ай хорошо блять наконец-то эту крышу завалить <смех> крыся отличается от блять да вы блять расскатый бы с нахуй Ты тварь, где ты сидела, блядь, ложбинка, да, да, да, да. А <laughs> ты не бар, ах ты читер, блядь. <laughs> Смысл, блядь, а как ты тут солез, блядь, тварь, блядь. <laughs> Мысли, блядь. Такой. Я это видос отправлю разработчику. Ты доиграл, что ты... Мы тебя поймали. Так чисто, блядь, оп, пол тела тучить. Так Ничего, все нормально. Что такая? калим Хорош там был в спавне, зато из блядь. А! А! Так, я тебе убираю админку. Да стой, да нет надо. Саша, успокойся, я тебя сейчас призову. Саша, ну что ты делаешь? Ну блин, прибежали где-то в зомбаке, откуда там бывает. Аня. Аня. Что ты там делаешь? Я ценилась волка, я не думаю, да. Ты там это ну, не обижаешься. У меня тут, для да, деревянные стены. Ай, грайся. Вот, 200 метров суши. Угу. А, а ну стрельни по прямой, вот я 400 метров. Просто по прямой стрельни я ага. хочу посмотреть, как... Нет, нет, его надо сюда. бам Долго ли? Километр. Откуда? Не оно за 400. это на 500. Нет, его надо сюда на заборчик ставить. Оно а, а ну еще раз, давай. Сейчас, еще, давай. Тестим. Сейчас сейчас. сейчас, сейчас. Во, прям меня попал. Ну, да. ну, это. Прикольно. Блядь. Ну, да, где-то 450 вот еще раз да 450 метров километров будет слышно ли ну вот, давай сейчас самодельным максимально сейчас... ой а, короче 900 метров получается <звук> ну я взрыв только слышу <звук> Сам выстрел не слышал. во вот слышал 850 метров, слышал выстрел. Э да лайко, слухай. Корчовый Вам вам жопа, короче. Сто штук бежит на вас. Это ты вас стоит. Ну, блядь... Ну, так, так нечестно. Хорошо. Че если у меня FPS просадился? от количества объектов. Да, ну, ну, ну, ну, ну, Ой, да. ну, ну, начал. Хороший, Виталь. Но. Надо а делать нет, рестарт а и убирать тебе админку. Нет, просто рестарт. Серьезное оружие. Аккуратно... Куда он сдохнет? Не, буто много надо. Да. сильнее его. Он тебя сейчас убьет. Я понимаю. Это печально. Ой, тут открыто с той стороны. Ты его чисто закрыл. Если тебе понравилось видео лайк обязательно. С вами был Розе и Джонни Трэша. Всем до новых встреч.